привет, дорогие мои подписчики! Мы... Ко мне пришел Дедушка Мороз и подарил мне Лол. Давайте его же откроем. Ой. Смотрите, какая у меня подсказка. Кубок плюс какой-то флаг. И здесь написано что-то по-английски. Давайте распакуем еще один слой. Здесь, по идее, должна... Должно быть ой, должны быть наклейки, что у меня это, кукла. Открываем. Да, и они точно, же, как, точно такие же, как предыдущие шарики. Ну, это пока что все. Сейчас распакуем вот этот слой. И у нас розовый шарик. Розового шарика нам еще не попадалось. Сейчас найдем, где его разорвать. Здесь нету разрывалки, но попробуем разорвать. Не стоять! Мам, принеси ножницы, пожалуйста. Ладно, это потом распакуем А я пока что распакую другой слой Что-то змеечка вверх ногами В принципе, так во всех Один слой лучше другого Так, надеюсь, не подпойдет Судья Валенок Так, вот еще здесь Здесь у нас ботинки и я открою последний слой и потом распакую пакетики. Круто! Слои, конечно, прекрасные. Теперь распаковываем платье первым белым. Вау! Я знаю, кто это! Фигуристка, круто. Так вот почему в этой в этом клубе одинаковые подсказки. Вот ее бутылочка, и здесь у нее должны быть коньки, по-моему. Детские, круто. Эти детские коньки. Да, я угадала, это детские коньки. Пока что наряды отложим в стороночку, чтобы не потерять. Уберу лишние слои. Э, это не тот шарик. Положу сюда. Всякие эти. Вот. Теперь распаковываем. Не получается. Вот. Вот наш вкладыш. Вот он. Такой нам красивый. И теперь распаковываем вот эту вот, непонятную, куколку. Я угадала, это фигуристка. Так, вкладыш одно и то же и какой-то аксессуар. Что за аксессуар? Непонятно пока что. Это сосочка! Смотрите! Это соска для нашей фигуристки, чтобы она... Не плакала. <сих> Прикольно. Так, все лишнее убираем. Вот такой вкладыш. Он точно такой же, как и все остальные. Правда, здесь с маленькой стороны сделали одну проблемку. Здесь напечатали из первого сезона. Но зачем это сделали, непонятно. Я уже нашла свою фигуристку. Вот она. Ну, давайте ее оденем. Чтобы она не замерзла. Первую оденем кофточку. М -м -м. Я рада, что у меня фигуристка, потому что я тоже ее очень хотела. Но почему-то в этом клубе все одинаковые подсказки. Почему? Видно, потому что они все из клуба э -э тренирований. Не знаю. Так, вот такой тут был манекенчик. Кстати, в подделках таких нету. Вообще. Ложим, надеваем ей ботиночки. Вот такой у нас такой манекен был. Ой, смотри. Смотрите, вот так выглядит наша фигуристка с сосочкой. Очень красиво. И ее бутылочка. Смотрите, тут у меня есть вот такая вот куколка. Э, у нее потерялся правый ботиночек, но ничего. Она тоже очень милая. И ее зовут Ч Черри Леди. То есть чере Леди. Типа... Какая-то конфетка. У нее на ручке здесь есть вот такая вот вишенка. А здесь у нее ничего нет. Ну, всем пока. Вы... Я, к сожалению, прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Всех с Новым Годом.